Борис Рафаэльевич, вам спасибо за то, что вы вот так вот подробно раскрыли тему самого йода и вообще и теологии. И одной из главных причин, о которых вообще никто не знает и не говорит, отчего у нас... Не работает организм. Исправная не только сердечно-сосудистая система, а эндокрина, и вообще вся система. И в этом случае, задаю второй вопрос: Вы могли бы рассказать далее другие еще причины заболеваний сердца. Это может быть гипоксид, нехватка кислорода, домашние какие-то выяснения, отношений, где они начинают прессовать жена с мужем. -то. Ну, и на ваше усмотрение более широко. Значит, если сравнить. Человека, который жил 300 лет тому назад, ну, при Петре доказательства того, что это не фальшивый Петр, а настоящий Петр, при котором люди жили по 300 и больше лет. Хочу еще упомянуть одного из самых ну, знаменитых ученых, Леонард Орш. Он... Ездил в Индию, работал с бессмертными йогами. Каждый йог минимально прожил 300-350 лет и больше. Об этом говорит Хильтон Хатем. Но раз один человек может прожить 300 лет, ну почему мы так мало живем? Да? Ну получается так, ну, почему Бог такой несправедливый? Кошки-собаки живут там 10-15 лет. Слоны, допустим, живут по 70 лет. Дальше лошади где-то 40 лет. Акулы живут по 400-500 лет. А лев 10 лет, а в него 20 лет. Да. Птицы там, орлы живут тоже 15-20 лет и так далее. Черепахи живут больше 100 лет. Крокодилы живут по 300-400 лет а киты живут по 800, по 900 лет. Скажи, почему человек так мало живет? Как-то несправедливо, Правильно? Uh -huh. Но человек, ну, если мы возьмем библейские, значит, писания, Адам прожил 930 лет. До Адама тоже была жизнь. Как она возникла, мы не можем точно определить, но я хочу сказать, что как сказал знаменитый Павлов, академик, который получил Нобелевскую премию. Если человек не дожил до 150 лет, он занимался самоубийством. Здорово. А Поль Брэк сказал, человек современной цивилизации вилкой и ложкой копает себе могилу. Доктор Воки, который прожил 120 лет, так сказал, современного человека можно научить правильно питаться и пить, когда доставишь два дула пистолета. Значит, Пушкин еще писал «Богатыри не вы». И во время французской войны один русский солдат может проткнуть и выкинуть 6-7 французов. Такая да. была сила. Ого. Ели хлеб из лебеды, ели хлеб из... Амаранта. Вот сейчас да. в России же Амарант. Есть. Вот. Пили чай, Иван-чай, Амелу. Это прекрасно. расторопшую Кстати, Гитлер тоже лечился у одного врача, который его лечил расторопши. Экстракт, да. масло расторопши. И он функционировал. Какая была энергия, энергия у него. Слушайте. Да. Какая была энергия у него общая. И таким образом мы рассмотрели один из главных факторов того, что создатель, который произвел видимый и невидимый мир, он не создавал большие города. И если человек живет в большом городе, то он лишается психической энергии от которого зависят процессы ассимиляции и диссимиляции. Вот, катаболизм, анаболизм. Анаболизм — это процессы созидания, процессы восстановления здоровья, который направлен на правильное пищеварение. И вот эта психическая энергия, ее нет в больших городах. А диссимиляция — это процессы разрушения. И это всегда, когда человек ну, живет с рождения до самой могилы, вот эти процессы все время идут. Процесс ассимиляции, то есть вот анаболизм. Но в больших городах получается такой пример, что если мы возьмем рыбу, которая находится в среде, да, в воде, вынем ее и будем создавать все условия. Нашей цивилизованной жизни. Вся аппаратура, все, что мы будем делать, современной рыба будет медленно или быстро сдохнет. Правильно. Да, да. Потому что мы рыбу оторвали это ее среда, быть в воде, в речной или в океанской воде это так Создатель создал. Он создал нас, дети Божии. Жить на природе. Каким образом, чтобы мы соприкасались с природными условиями, с землей, хождение босиком. Дышать этим чистым воздухом, где имеется прана, жизненная энергия. Вот эта прана, или чи, или кей, вот эта прана. Без нее ничего не будет всасываться, ассимиляться. Того, что вы кушаете. Да. Что бы вы ни ели, что бы вы ни положили в желудок, если не будет достаточно количества праны, ничего не усвоится, будет гнить, вот, закисать, гнить, особенно это мясная пища, она загнивает. Потому что там брожение получается. И это все превращается в зловонный кам. Ничего не усваивается. Усваивается пища, только жизненная солнечная энергия. Если вы поварили, пожарили, это наркотик. Жареная и вареная пища это наркотик. И вот как бы вы ни делали вкус, но это недостаточно. Должна быть там солнечная энергия. Если ее там нету, цвет это вибрация, это впитывается. И клетки дает буст, дает энергию клетки. Если это за 45, вы, вы поели, там, пожарили, поварили, там, спекли что-то, выше 45 все мертвое. Отнимается энергия у человека. Так. Потому что помимо вкуса, надо, да, чтобы вкусно было, но надо, чтобы еще было полезно. Поэтому... Если вы хотите восстанавливать здоровье, уберите эти городские условия и возвратитесь в настоящие природные условия, где вдовой солнечной энергии, где воздух, где вода, где движение. Вот где вы можете восстанавливать свое здоровье. И не имеет значения, какой у вас диагноз. Вы уже сама природа, мать природа, или вот эта космическая энергия, она будет работать на вас, для вас, во имя вас, но не вместо вас. Так. Значит, эта энергия, потому что Бог любит своих детей, но за жизнь человек должен что-то отдать. Если вы это не понимаете, это получится, вы лечитесь так, как, как будто вы вас выбросили из привычной среды, которую создатель сделал, как рыба без воды. Интересно, что некоторые говорят, да, вот, вот генетика там, много факторов того, что я это испробовал еще когда работал в институте Сыроеда. Туда приезжали люди со всего мира. И вот представьте себе, растения тоже живое существо. И вот там они выращивали вот этот пшеничный сок вот, 9-10 дней. Пшеница росла, это зеленые да. такие. Да? Мы там друзья работали, которые создали специальные электрические мясорубки которые делали вот этот сок хлоропил. Да. Потрясающее лекарство от всех болезней. И клизмы делали, и пили. Так вот эти растения играла все время классическая музыка. И рост этих растений, он увеличивался. И там удобрения были только органические. Там работал мой друг, который занимался этим. У него рак был с женой. Он должен был умереть. Uh -huh. Он был военный сам. И он восстановил свое здоровье. Проходя вот эту программу сыроедения. Там стопроцентно все было в Я первый человек, который стал оповещать и говорить везде, чтобы русские приезжали туда лечиться. Потому что они не знали этот институт. И благодаря тому, что я распространял свои научные труды, я им говорил, что они приезжают благодаря тому, что я исповедую, что в этом институте. Так я делал интересный опыт. Сердце, оно бьется тогда, когда человек доволен. Если у него отрицательные эмоции, его нельзя вылечить, потому что вся эндокринная система начинает работать с перебоем. И эмоции завязаны с эндокринной системой. И вот эта вибрация нашей ауры, это очень важно знать, потому что в ауре у нас имеются чакры. И чакры -то должны тоже быть нормализованы и очищены. И поэтому это применяется, значит, окуривание делается, вот, допустим, плохое настроение. Да? Жена испортила настроение. Uh -huh. Или наоборот. Чтобы убрать эмоциональные вот эти проблемы, нужно окуривание делать из вот это срык, лавровый лист, полынь прекрасно очищает, и оно меняет мышление человека, оно успокаивает. Вся эта эмоциональная грязь, вот эти отрицательные эмоции, а их полно, стресс он устраняется. Так я вот интересный опыт сделал, когда я жил в Сан-Диего. Там была елочка росла. И я спал на балконе. 6-8 месяцев, там солнце жило, я спал на балконе. И солнечные ванны принимал. Каждый день минимум один час. Uh -huh. Солнечный ванны. И вот эта елочка росла э, от меня. И я ее назвал Леночка, потому что Я люблю свою дочку. Я ее назвал именем Моей дочки. Леночка. И стал поливать, и стал ее ласкать. И она стала расти ко мне. Mm. То есть там тоже гены есть в растениях, понимаешь? вот Они живые. Они все понимают. Деревья — это живые существа. То же самое кошки, <coughs> собаки. Они все понимают. У них тоже есть душа. Но кошка — она садится туда, вот на сердце, довольно больное сердце. Она забирает эти болезни. Это называется кошкотерапия. Так, так. И в Америке, в каких-то госпиталях проводят это лечение. Кошкотерапия. Оригинально, да? Да. Кошка всегда садится туда, где патология. Ну, умная. <laughs> да, у нее инстинкты есть. <смех> у нее инстинкт. А мы потеряли инстинкт. Инстинкт только у грудных детей есть. А потом мать и отец портят. И они как бы нарушают этот инстинкт, и они начинают обжираться, есть не то, что положено. Мне мой друг, он психолог, доктор наук, говорит, что вообще детей надо воспитывать до трех лет. Потом они не воспринимают. Не так все это идет, уже по-другому. Ну, то есть это условно. И они впитывают как раз то, что надо. А так никто не делает. Они впитывают до 7 лет. Можно 3-4 языка сразу им давать. И легко. Потому что они гипнабельны, они впечатлительны. Поэтому надо правильно воспитывать детей. Вот. Это целая наука. Как правильно воспитывать детей. Хорошо, какие-то вопросы есть? Да, все-таки дайте несколько ответов насчет гипоксии, когда мы дышим вот этим пошивым отравленным воздухом. Потом семейные вот эти драки между усовицы, которые отражаются на работе сердца. Мужчина почему быстро умирает? Ну, не буду говорить про мужчин, а семейная жизнь убивает, убивает и истребляет огромное количество людей. Эмоции. Надо накормить семью, надо то, надо все. почему денег нет. И у них постоянно начинается проблема. То есть семейная ипоксия, и какие-то еще есть на работе на неприятности. Да? Когда ты предъявляешь претензии, как сказал Лазарев, вот он гениальный человек, несчастье начинается с предъявления претензий. Ты плохой, а я автоматически хороший. Но то есть надо быть осторожней с другими людьми. И это все предохранит наше сердце. Коротко, если можно. Значит, я своим больным говорю, друзья. Вы не хотите болеть такой-то, такой-то болезнью. Вы думаете от этой болезни, вы увеличиваете эту болезнь. Когда вы говорите о своих болезней друзьям, родственникам, родителям, они что, вам помогут, что ли? Вы сами усугубляете ваши впечатления, и получается фобия, страх. Не бегайте никуда, к врачам тоже. Почему? Потому что, ну, выберите специалиста-врача, лечитесь у него, вот ему и говорите, специалисту. Да. Больше никому не говорите. Не бегайте эти самые волнения. Вот когда вы приходите к врачу на анализы и так далее, там уже психотравма идет. Да, да, да. Потому что это отрицательные эмоции. Понимаете? Вот. Я не говорю, что диагностика не работает. Нет, работает. Но у больного человека все работает с перебоем. Mm. Какая разница? Он должен пройти капитальный ремонт. А дома? А? Дома, а? дома семейные отношения? Семейные отношения, смотрите, yeah. значит, отношения между мужчиной и женщиной, они очень, как вам сказать, неопределенные Почему? Потому что, когда женщина выходит замуж... Она должна знать, что вот там свадьба, регистрация там наверху регистрируется. И чтобы там не было, вы должны относиться правильно к мужчине. И наоборот, это целая наука, как взаимодействовать. Если, допустим, жена ненавидит мужа, или наоборот, что нужно? Если жена... Ненавидит мужа, вот даже если она с любовью ему готовит, он никогда не убежит от нее. Если он чувствует магнетизм, что она его уважает и любит, он никогда не будет даже изменять ей. Mm. Потому что ее женский магнетизм и женственность будет притягивать. Золотые слова. Вот. Да. Памятник надо ставить. Надо, надо. Именно фишка, я хотел ее услышать. Так, и вот теперь, если жена эксплуатирует мужа, она его ненавидит, говорит, сам все делай, я тоже работаю. Если от нее не идет теплота, если не идет вот этот женский магнетизм, и чем больше, женских гормонов, тем она более женственная. Она желанная. Мужчина достанет звезду для нее, потому что он будет ее ценить. Ему нужна поддержка моральная. А у женщин в шесть раз больше умственной энергии. Ух ты! У нее нет логического мышления, но у нее интуитивное мышление. Она сразу может сказать, этот человек фальшивый или нет? Это честный или нет? Ух ты! Обманывали. У нее интуиция. У нее в два раза больше шишковидная железа, чем у мужчин. Поэтому Господь ей дал вот эту интуицию, для того, чтобы она, она пользовалась. В вот, время моя сестра она могла предсказывать задницей. Она садилась на машину, и говорила, да или нет, будет или не будет, но предсказывалось. Мужчина это не может сделать. Она все предсказывала. И это все сбывалось. Много таких женщин, которые могут предсказывать. Я еще хотел сказать, что если женщина ставит колеса, палки в эту жизнь, если она не уважает своего мужа, что нужно? Развестись. Пока потому что он, Да, он получит инфаркт. Если он будет получать отрицательные эмоции, каждый день скандал. Постоянный эмоциональный стресс. Кошка собака, собакой. Да. Вот. Я таких видел немало. И представьте себе, я когда занимался поступать в Ташми, вот здесь экзамены, у меня был один друг, мы с ним занимались. И я как ни прихожу, скандал с утра начинается и вечером заканчивается. И это каждый день. Как же он выдержал, сколько прожил? Я не знаю. Вот он не знал. Вот как он себя вел, но тоже, он любил и отца, и мать. И самым психопатом стал. И постоянные вот эти ссоры, скандалы. Ребенок ни в коем случае. Если интеллигентные родители, если они что-то поспорили, хотят разрешить, они уходят, разбираются там, и потом они приходят. Ребенок не должен слышать вот эти распори. Это гениальное тема. Да. Теперь, если мужчина спился, если он взял наркотики, Значит, две вещи, почему так получается. Он не имеет любви. И второе, у него нет глобальной цели, зачем он живет. Он забыл, зачем он родился. Главную цель. Как капитан, он должен знать, зачем он туда ездит, правильно? А если он будет пьяный, он будет вот так вертеться, и все, ничего не изменится. А семья — это ячейка государства. Семья должна знать, зачем они произвели детей, как выявить таланты в детей и как их правильно воспитать. Вот, плодитесь и размножайтесь. И поэтому вот эти вот арабские все, они могли родить и 8, и 10 человек детей. В общем, у них это прекрасно все. А белая раса вымирает, понимаешь? Значит, у них там мальчик или девочка и собачка. Больше они не, не способны. Или да. собачка без мальчика и девочки. Да. Так тоже. Вот сейчас вот в Америке что происходит? Вот сейчас вот эти мексиканцы, это же их была территория. Да. Была война. Америка, значит, заняла... А теперь они спят и видят, что Мексиканцы опять займут. Это Калифорния. И сейчас вот с Южной Америки, со всех стран мира, вот эта Южная Америка, все она приезжает в Америку. И скоро белых не останется. Еще десятки лет, и все. Да, там столько этих китайцев, корейцев. Одним словом, продают за деньги Америку. Ну, будем оптимистами, как говорится. Будем делать так, как Создатель нам велит. Если мы живем, каждую минуту и секунду человек должен наслаждаться жизнью. Он будет доволен. Даже если у тебя есть хлеб и вода, будь доволен тем, что у тебя есть. Потому что ты можешь стать... Я встречался с миллионерами. Вот. Из 100 человек миллионеров, 70 человек получили инфаркт и умерли. Многие самоубийством занялись. Потому что, когда человек делает бизнес, он получает триумф, когда он делает бизнес. Ему хорошо, потому что он... А потом, когда он уже сделал миллионы, миллиарды, а для чего? Главной цели нет, если... И он или же погибает от инфаркта, от болезни, или же самоубийством кончает. Не копите себе сокровища на небесах. Там, где моль и ржа потачивает, Там, где крадут и подкапывают. А копите себе сокровища на небесах. Там, где моль и ржа не потачивают, и воры не крадут, и не подкапывают. И вот там, где Богатство будет ваше, там и сердце будет ваше. Не копить себе сокровищ на, а, на земле. На земле, да. Поэтому закон такой, если вы сейчас, у вас хлеб и вода, вас надо научиться тому, чтобы быть довольным, что у вас есть в настоящем времени. Правильно. И творчество. Просите Бога, двигайтесь, Творчество. И Бог вам даст обильность жизнь, Он уже дал вам и бессмертный дух, и творчество, и память, и уши, и глаза, и руки. Пожалуйста, все в ваших руках. И поэтому, друзья, мы будем кончать уже. Да, Даже я сейчас скажу давно. тоже да. одно слово, если можно. Но хочу поблагодарить всех, кто поблагодарит вас вот гигантского вам спасибо. Сейчас я скажу отдельно. А я хочу добавить, вот смотрите, многие люди действительно, они находятся в эмоциональном стрессе целый день. Надо, у меня дети, у меня мама заболела, у нее колено, жене надо сюда, школу надо на машине отвезти в дальнюю, он не может в ближнюю, ему надо в дальнюю. И мы знакомые буквально они в стрессе целый день. Я скажу так, у вас есть лук, у вас есть петрушка, у вас есть в огороде морковь, свекла, капуста. У вас есть кусок грубого, натурального, черстого хлеба из пророщенного зерна, который Господь дал. И дай Бог, и будьте все довольны, скажите, слава Богу, что у меня это есть. Я ведь не без ноги, я ведь не без руки, у меня есть здоровье, и ваше богатство – это ваше здоровье. Ваше богатство – это когда вы имеете молодость в любом возрасте в виде здоровья. И все вложения – это здоровье, все остальное – это мелочи.